Не могли бы вы объяснить мне одну тонкость? Вот чем отличается мышление инвестора от мышления простого смертного? И вообще, если я правильно тебя понял, то инвестор ⁇ это человек, который как раз и решает задачу сохранения заработанных денег. Возможно нет. Прошу твоего уточнения. И второе все-таки. Отлично. Мышление инвестора от мышления смертных, простых. Какие вопросы задает себе инвестор, самый главное. Ну, здесь, наверное, эталоном для меня является Уоррен Бафф. Когда он написал обращение в 2014 году к акционерам Бершель он говорит, ребят, смотрите, там все активы можно разделить на три класса. Мы, по-моему, даже на первой встрече про это говорили. Инструменты денежного рынка, луковицы тюльпанов и коммерческие коровы. Но сейчас не про распределение активов, да, больше, наверное, комментариев в отношении коммерческих коров. Вот Баффет он говорит, ребят, я не, я не знаю, что через сто лет будут мерой стоимости, то есть какая будет валюта, то есть чем будут рассчитываться, но все равно какой-то эквивалент будет. Может быть, это будет юань. Может это будет евро, может это будет какой-нибудь амера или останется доллар. Может это вообще станут банки с чистым воздухом или с чистой водой. Я не знаю, и никто не знает. Но я знаю, что даже через 100 лет человек будет готов обменять э, полчаса своего труда на бутылку Кока-Колы и Гамбургер. И поэтому, если я создаю сегодня свой инвестиционный портфель, я покупаю его в... Э, ну, я в этот портфель включаю акции компании Coca-Cola и Макдональдс. То есть человек сразу мерит понятиями 100 лет. То есть, если стоит вопрос, допустим, купить сегодня биткоин, я к примеру говорю, да, и задаться себе вопросом «Окей, что будет с биткоином через 100 лет, чтобы передать его моему правнуку, который к тому моменту достигнет совершеннолетнего возраста, будут ли сохранены эти темпы, а какую ценность биткоин несет? То есть где он создает валют, то есть где он создает дивиденды, где он создает денежный поток. То есть пока что, допустим, что касается тех же самых криптовалют, я со многими общаюсь, мне задают вопросы, да, я говорю, ребят, вот как только вы мне найдете любую криптовалюту, в которой будет понятное создание прибавочной стоимости, ну то есть ценности, капитала для инвестора. Я, наверное, тогда буду рассматривать. Пока все, что я вижу, я вижу дисбаланс спроса и предложения. Искусственно ограниченное предложение заранее число монет всегда известно. И ажиотажный спрос, то есть большое число людей, которые не понимают, что они делают. И это причина роста. Это не моя история. Моя история мне нужно стадо коров коммерческих, да, которые пасется которые как минимум со временем на уровень инфляции растут в цене. Но если ты купил сегодня корову в России, там я не знаю, за 30 тысяч рублей, к примеру, и у тебя вдруг началась инфляция 100% да, в год, то ты через год эту корову все равно там за 60 тысяч продаж. Логично? Плюс эта корова тебе каждый год, каждый день дает молоко, которое ты можешь выпить сам, которое ты можешь дать своим детям. И, соответственно, моя задача как инвестора, да, то есть, что такое инвесторское мышление, отличие от дилетанта. Ну, не дилетанта, а от общей массы. Часто я слышу, что люди хотят быстро, много и без риска. Инвестор никогда на это не идет. Он Это это все полная противоположность. То есть, если вы себя ловите на мысли, что я хочу получить быстро, много, без риска, вы точно не инвестор. Я не хочу как-то оскорблять или как-то называть вас дилетантами. Нет, речь не про это. Я просто признайте, что вы не инвестор, потому что инвестор говорит, я хочу долго может быть не, не доходно, но надежно, если я хочу, чтобы это было доходно, я понимаю, что я должен принять на себя риск. Но в этом случае я буду, соответственно, смотреть на механизмы управления риском, то есть как этим риском можно управлять и применять эти механизмы. Вот это инвестор. И так, в принципе проекта Max Capital, он в этом и заключается, да? то есть, чтобы попытаться вот этот фокус внимания с рвача, который хочет быстро, много и без риска. Да? То есть, трансформировать в инвестора, потому что в конечном счете инвесторы – это те люди, которые забирают деньги у дилетантов. И дилетанты всегда оказываются в минусе, в проигрыше, а инвесторы оказываются в плюсе.